Привет, друзья! А, у нас наступило утро. Вот мои девчонки. Ай, Даринка сразу в тянет. Ой, какая она радостная, камеру видит. Аминка играет, Динарка смотрит мультики. Я хочу вам провести обзор моего шкафа. То есть а, а, моего хобби, какими я занимаюсь. А, в принципе, я делаю, вы знаете, что резинки и на днях у меня пришла посылка я не стала обзор снимать так как не стерпела друзья, не стерпела я его э, распаковала начала все раскладывать для бисера, для всего этого красоту ну я сейчас я вам покажу на видео то, что мне пришло а, пришли у меня вот такие баночки для бисера Вот сейчас потихонечку спущу. Они тяжелые. Вот здесь бисер. Разные сорта. Разные всего. Вот под номерами есть. Без номеров. Это чех. Ну, не буду ничего перечислять такого, да. Вот это пришли у меня а, протирать бусинки всякое такое. Ну, то есть ювелирные работы. Чтобы было красиво. А здесь старенькие бусы всякие а бусы говорю а, как его бисер ну, вот здесь у меня есть всякие вот тоха тоже классный бисер мне вот вязать с ним понравилось а, здесь есть у меня вот кстати вот пришло а, делать как его броши брошки очень красиво получается так, это тоже тоха у меня номер я не сохранила, ну бывает, ничего страшного, сообразим как-нибудь. Это тоже, видимо, ну здесь наборы всякое такое. Еще я вот эту коробку буду в другую, в другой шкафчик, где у меня лежало, вот туда буду складывать. Ну там тоже, естественно, бисер у меня все разложен, спускать не буду, он тяжелый. Когда мне надо, вот я это спускаю и буду делать. Затем, так, у меня здесь ленты, здесь такие шляп... шляпки, ленты, так, она, почему здесь лежит вот эта ленточка, так, ну чё, вот такие красотульки, я начала делать бархатная у меня не лента, а даже бархатная ткань есть, я вот хочу это туда приклеить Смотрите, как она переливается Просто красиво очень Со стразиками это все Красота Ну, вот Ну, здесь георгиевские ленты Там всякие Всяко-всяко Не буду перечислять, так как ленты 10 сантиметров стоят Ждут своего Своей участи, но ну, не знаю, когда она придет Планов Очень море, много Но Никак не, не дотянутся у меня руки. Вот это делать цветы. Капром. Очень красиво получается. В принципе, недолго делать и, и его. Но мне надо а, одну, одну штучку, чтобы накручивать ее. Так, это у меня здесь ленты. Вот мы это с Фариду закручивали. Здесь а, 4 сантиметра и школьные и всякие разные. Здесь полно Затем ленты органза. Получаются очень красивые цветы. Но ну, вот жалко, у меня белого нет. Был бы белый, конечно, совсем другое дело. Вот здесь с пайетками. Ну, с пайетками. там Я вот э, эти накрутила с фаридой, еще раз повторюсь. И хочу сюда повесить такие вешалки. И друг на друга навесить это, чтобы они не валялись. Вот так вот. Ну, в планах все. Это у меня все в планах, все впереди. Так, здесь лента у меня два с половиной и 2.02. А, Разные-разные, очень красивые новогодние и школьные, и обычные, и, и короче, давайте перечислять не буду там, и, и, и очень много будет всего. Так, эту полку я предназначила для буз. Для бисера тоже а, у меня здесь а, фурнитура лежит. Не то кроме фурнитуры. Здесь а, да, вот посылочку. Ну ладно, дотянусь, а, не дотянусь. А, попозже. Так, вот что у меня здесь. Ну, в принципе, вот это пришла мне. 20 штук, 30 рублей. Ну, сюда ложить а, подарочки. То есть украшения. Здесь у меня кабошоны, пришивные, бусы керамические есть. Темно, наверное, будет. Темно, наверное, это все будет. А, вот керамика, бусики, всякие маленькие, большие, здесь средние размеры. А больших здесь нет, то есть средние и маленькие. А это у меня под браслетики девчонкам делать. Ну, у меня было, была сама основа, но... Опять же, у меня девочки куда-то ее дели. А вот глазки, глазки, разные глазки, голубенькие. Потом как у нашей козы. Вот голубенькие. И сейчас я вам хочу показать, к чему эти мне нужны глазки. Сейчас, секунду. Андрей у меня рисовать умеет. Я его попросила нарисовать мне сову. Я хочу сделать брошь. Я начала ее вырезать. У меня что-то настроение. Вот охота брошь сделать. И вот, кстати, вот смотрите. Она в туалет убежала. И вот эти глазки как раз подойдут к нам, к этим... к этой совушке. И прямо они влитые сюда. Вот. Смотрите, она сразу живая. Такая, кажется, классненькая. И вот здесь надо будет все обшивать, вышивать стразики. То есть есть э, кабошоны всякого размера разного и красные есть и зеленые и всякие разноцветные есть и маленькие и обшивать бусиками ну в принципе вот так вот любое можно любое сделать но я хочу из него сделать беленького беленький чтобы он у меня был почему-то вот у меня вот настройка этому белому белый сделать белую сову сделать. Глазки вообще, конечно, огонь, огонь. Так, а здесь у меня швензы. Швензы для сережек. Смотрите, серьги делать здесь у меня. Застежки замечательные, прям класснющие. Я так проверяла их, они такие крепенькие, отличные. А здесь обычные у меня под серебро. Есть у меня просто со стразиком. Ну как, не стразиком, а как их называют -то? я забыла, короче. Не важно. Суть не в том. А так. Вот, вот тоже. Такие они у меня. А вот обычные. Прикольные такие. Смотрятся вообще классно. Ну, вот. Ну вот это здесь у меня вот одна. Здесь Давайте покажу вам. Вот это пришла. Любовь Владимировна мне отправила. Здесь у меня бусики раз, разные. Это а, лава, что ли, крашеная. Короче, я, друзья, не буду во, во все это вникать, так как я уже с башки вылетела. Бывает иногда вот войдет в башку и вылетел так вот это она мне прислала вот это все да вот это прислала одно это мое вот это она прислала а, здесь цепочки мои разные здесь брелочки делать для брелочков у меня вот такие есть основы чтобы вешать их затем для браслетиков Ну это было у меня а, ну вот короче как сказать вам? Как, как попроще-то сказать? Так. Вот, бисер. Вот серо-белый, может быть, буду делать. Вот он. Он такой прикольный набор микс тоха под сову. Прикольно, да, будет смотреться. Мне кажется, прикольно. Здесь глазенки у нас для браслетиков. Здесь разноцветные. Ну, для детишек делать здесь разные у меня есть да, кстати, вот, вот еще Андрей мне нарисовал а, а, птичку я хочу вот эту птичку брошь сделать и на шапочку на шапочку Динария и Аминки а птичку хочу сделать с красным бисером и ну короче, сделать снегиря вот, так скажем так, где крышка? Я вечно не вижу эту крышку. Она незаметная такая. Мне кажется, иногда закидываю, а у меня хоп, крышка там, и все у меня раскидывается. Ну вот. Главное... Данная... Опа! Главное... Данная... Так, тихо! Чтобы фантазия работала, прежде чем делать что-то. У меня фантазия иногда отключается, и Думаю, потом со временем только. Ну, вот здесь под номерами все вот бисеринки. Здесь 10 грамм. Разные. Цвета интересные. Но ну, это, конечно, маленькая часть, потому что бисера разного очень много. но очень. Вот. Наверное, обзор у меня будет лица минут 30. Опаньки. Ну, здесь бусики. Обычные разные цвета разные цвета, вот, ну вот я думаю под птичку сделать вот такие рябиновые ягодки и она как будто будет сидеть на рябине, вот эта птичка. Красиво будет смотреться, я видела такие в интернете схемы, а не схемы, а нарисовки, и кто делает броши. Так тихо! Так это у меня лежит а, под, ну девочкам короче делать фурнитуру разную а это красивые бусики там всякое такое ну, придумать можно интересно так здесь у меня идет а, вот здесь паетки разного размера разных цветов какие надо паетки вот эти интересно под листочки сунуть вот она такие осенние она переливается желто-оранжевые очень красиво смотрится тоже видела в интернете в интернете а, всяко-разно интересные. Вот здесь розовенькие такие. Ну, короче, а эти снежинки к Новому году я сделала пришивала их а, к шапочкам, к резиночкам. Очень смотрится здорово. Мне нравится. Так, это кожа под эту пришивать. Ну, сзади этого. У меня кожа есть. Я даже не расстраиваюсь. Так, так а, мне еще вот Любовь Владимировна прислала вот такую коллекцию. Надо будет скинуть и попросить, что можно делать. Или, ну, детям, короче, интересно что-нибудь там бусить. Там что, на лето классно будет. Так, вот это тоже брошку делать. Или бусы. Ну, короче, что-то дел... не бусы, а... Короче, что сделаем, сделаем. Вот это брошь. Вот это стопудов брошь. Я говорю, красный мне нравится. Мне тоже говорит красный нравится. Вот эта фурнитура все здесь прилагается, все абсолютно. Ты только делаешь, сидишь. Получается замечательный, замечательно красивая брошь. Здесь у меня инструменты. А вот и дошли мы до моей вязки из бисера. Это у меня уже готово под браслеты. Под браслеты. Дима выбрал такую. Давид выбрал такую. Это у меня чех. А вот чех у меня. Вот этот чех, мне, конечно, под браслет, он мне больно-то не, не понравился так. А тоха, ну, просто ложится она прям миллиметр на миллиметр. Отличная вязка, мне очень понравилась. Вот она вязка, ну, прикольно смотрится. Так, вот это мои инструменты. А, делать красивые, а, творить красивые всякие колье, так скажем. И не только. Но они всегда пригодятся. Очень хорошие инструменты. Так. Это у меня под бисер коврик. У меня все есть для бисера. <смех> Спиннер. Если, допустим, набирать вот для вязки браслетов одного тона, одного цвета, вот этот спиннер, сюда закидываем бисер, вот так крутим и набираем на длинную иголочку. У меня есть и бисерные иголки, есть э, длинные иголки, есть э, большой ух, ух, большим ушком. Ну, короче, всякие иголки у меня есть, и все для бисера, чтобы э, удобно было, а не тяптили. Любовь Владимировна отправила вот такие заколочки мо моим девочкам. Нам очень понравилось и... Они у меня будут делать. Ну да я же тебе показывала. Покажи. Так, это натуральный камень. Но ну, это я покажу вам. У меня его не так много. Есть керамические бусики. Но ну, я покажу вам. На, на, на, разложу вот на этот коврик. И покажу на свету. Очень красиво. Мне нравится. Так, это бисерная полка. Это еще идет. Так, здесь фурнитура, разные расцветки, и бронзы есть, и медь, и потом серебро, ну, короче, всякое разное. Это у меня фурнитура под монетницу делать, ну, кошелечки вязать. Очень красиво получается, я у других мастериц наблюдала, смотрела эти булавочки. Короче, вот, вот Любовь Владимировна вот эти отправила но ну, очень красиво смотрится. Ее даже можно под... Брошь, да, под любую брошь. Даже э, можно посадить сюда на эти веточки э, птичку. И будет замечательно выглядеть. Очень красиво. Ну, здесь всякое-всякое. Это медь. метные. Это бронза. Так. Самое основное. Куда а мы собираем нашу красоту. Ниточки, ниточки, потом э, всякие резиночки разных цветов. Ну у меня, конечно, не разных, но их полно разных цветов. У меня резинка зеленая и розовая только. Так, э, вот такие тросики. Ну, короче, всего, всего помаленьку. Пойдите, все Это для деревьев, деревьев делать короче здесь наклейка она такая ее обклеиваешь ну, динара часто все у мамы уронишь я я девочкам не показывала но только не лазила на меня вот она у меня залезла и покажи да покажи тебе. <сёк> так ну все будет а мама это камень. вспомнила друзья бархат бархатная Так, это все ставим обратно. Ну ладно, потом поставим. Так, ну здесь, естественно, мои кабашоны. Это заколочки. Здесь для бисера другие бусины большие. Это мой клей для резинок уже заканчивается. Там чуть-чуть, вот это сколько было. Конечно, мне вот этот больше нравится. Это у Натальи я выписывала. Это вот клей отличный. А здесь у меня пакеты, которые... Которые я на продажу бантики собираю. И складываю их туда. Кто приходит, покупатели, я им туда отправляю. Ну, здесь у меня ручки всякое такое. И ракушки мои любимые положила сверху. Так, у меня здесь термонаклейки, потом открытки всякие. Ну, и всякое такое. А здесь у меня Пакеты. Пакеты здесь, то есть, а здесь коробочки вот а, такие на резинке одеваются. Вот, на, а, и, не, там. А, эти коробочки мне не дала. В том году она в магазине работает. Вот у нее остается. Она говорит, гузель надо, надо, говорю. Она мне вот дает. Затем такие гребешки, нитки почему-то здесь валяются. Ну, расчетки такие так. ага там уже нет а здесь у меня что? у меня здесь фломастер а где у меня ценники куда они у меня делись это а видела так это у меня основы подброшь подброш? Нет, нет А здесь всякие как его Ой, всякие разные у меня Любовь. лежит маленькая а, как их называют-то я мое нет не бабочки давай ты не путай мама а то забыла сейчас помню так это это у меня делать вырезать короче резиночки опять башки курить ну, короче, вот наборы всякие разные. Какие хочу, такие вырезаю резинки. То есть, у меня с этих... Здесь у меня иголочки лежат. Это игольница моя маленькая, которые мне нужны. Здесь подвески разные. И можно и под, под машину. Вот такие классные под машины. Они вообще классные, большие. Мне очень нравится, обалденно. Ну, короче, вот так вот. Буду показывать все это. Это с ума сойти. Это на день на целый уйдет у меня время. Так, это пистолет. но естественно, вот запасной. Такие я его не открывала. такие он держит у а, Линейка ручная работа. Что-то я ее все хочу работать с ней, и что-то у меня что-то не получается, неохота. Я так быстро выставляю. Так, инструменты обязательно. Инструменты. А? а? Ну вот. Вот я показала вам. В принципе, мало-помалу, но а, работа не ленить, как говорится в музее. А здесь у меня... А здесь у меня пряди. Я их сейчас буду в другой шкаф убирать. Потому что я под бисер здесь выделила место. И у меня, естественно, здесь опять места нет. И Андрей скажет, опять Гузеля а, а, заполняет другую полку. Вот здесь. А здесь у меня одни резинки разные, разных размеров. И хендмейт это подклеивать сзади резинки что а, ручная работа резинки разных цветов разных раз, размеров очень они хорошие все абсолютно хорошие а вот. Вот пушистики у меня лежат надо пушистики оставить Потому что у меня две шапочки. А, вот, нашла ценник свой. Нашла? Нашла ценник. Ага, ценники вот такие, да. Это не наклейки, девочки. А, вот. А что у меня все здесь раскидано? Это я. А, я переделывала. Это блески. Надо будет клей подкупить. Бесцветный клей. И потом блесками этими а, под бантики клеить. Чего надо? Штанишки? Сейчас, да. Так. А ты что штаны не одел, Дина? Так ну здесь что у меня? Здесь много чего у меня. Все завалено, правда классно. Так, просто... Ну здесь что? волосы вот это... бусики почему-то здесь валяются. А это выпады, наверное. Шапочки. Так, ну здесь у меня разные волосики. Так, Динара. Иди, не мешай маме, пожалуйста. Ладно, мама говорит, ты меня путаешь. Ага. Ну, эти пакетики, я их храню. Вдруг куда-то что -то пригодится. А, так, здесь перья разных размеров, разные, абсолютно разные цвета. Показывать не буду, как-то вам показываю вроде бы. А, здесь ловоцу в Тоже. Это новогодние у нас. Теперь Новый год. Когда у нас А Эти у нас светятся, кстати. Волосики. У меня есть 4, 4 штучки таких. Ну, я девчонком своими сделаю. Обязательно. Как а они светятся прикольно. О, вот это переливается разные цвета, прикольно, но те конечно красивые. Так, ну что у нас? Ну здесь всякие резинки, а потом, Круче. вот малушечки разные есть пряжи. И кукольные и такие косички лежат так что всего полно полно пока я снимаю видео уже там вечер наверное ну, и всякая вот регелин там мизелин всякие Ну все вроде